Доброго дня, участники Немиркин шоу! Что вы знаете о депрессии? Хотя депрессия, по данным Всемирной организации здравоохранения, является основной причиной инвалидности и самым распространенным психическим заболеванием в мире, от нее страдают более 264 миллионов человек на земном шаре. Правда в том, что большинство людей до сих пор многого не знают и не понимают. Мало того, что многие случаи остаются недиагностированными, а многие симптомы незамеченными. Многие люди придерживаются ошибочного мнения, что депрессия у всех выглядит одинаково, но это совсем не так. Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья, поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Большое спасибо за участие в нашем путешествии. Итак, вы хотите узнать больше о том, как может выглядеть скрытая депрессия и что она может заставить человека делать? Вы пришли в нужное место. Вот семь вещей, которые скрытая депрессия заставляет вас делать. Первое: Бросаться в работу или учебу. Когда вы думаете о человеке, борющемся с депрессией, вы можете представить себе человека, который даже не может встать с постели утром. Кто-то проводит весь день просто лежа и ничего не делая, потому что не может найти мотивацию, но это обычное заблуждение. Депрессия также может заставить вас погрузиться в работу или учебу, чтобы избежать слишком долгого пребывания в собственных мыслях. Второе: Выражайте себя через творчество. По аналогии с предыдущим примером, еще один способ скрыть депрессию – это проявить себя только через искусство и творчество. Может быть, в последнее время вы часто пишете грустные песни или глубоко меланхоличные стихи? Возможно, вы рисуете навевающие грусть образы или заканчиваете все свои истории печальными выводами. Посмотрите внимательно на то, что вы создаете или к чему тяготеете, и спросите себя, может быть, причина в этом. Третье. Проводите больше времени с другими людьми. Не секрет, что одна из худших вещей, которую может сделать депрессия, это самоизоляция. Отрезать себя от близких. Но знаете ли вы, что бывает и наоборот? Иногда депрессия может заставить вас проводить время с другими людьми, хотя и не по правильным причинам. Люди, которые борются со скрытой депрессией, всегда хотят иметь кого-то рядом, потому что боятся остаться в одиночестве. Депрессия может заставить вас жаждать признания и одобрения со стороны других людей больше, чем это полезно для здоровья. Это подводит нас к следующему пункту. Номер 4. Вы чувствуете давление, чтобы всегда казаться счастливым. Отличить человека, который искренне счастлив, от человека, который, возможно, борется со скрытой депрессией. Вот где действительно начинается сложность, потому что на самом деле разница между ними, как правило, очень тонкая, особенно если вы не являетесь человеком, который ее испытывает. В конце концов, есть причина, по которой ее называют «улыбчивой депрессией». Люди, страдающие от нее, обычно испытывают чувство вины за то, что они изначально находятся в депрессии, и пытаются заставить себя всегда казаться счастливыми для окружающих. Они могут даже пытаться убедить себя в том, что все в порядке, хотя на самом деле это совсем не так. Номер пять. Переосмысливать все. Вопреки распространенному мнению, у многих людей, страдающих депрессией, в голове происходит много всего. Многие из тех, у кого диагностирована депрессия, отмечают сильную склонность к чрезмерному обдумыванию практически всего. Настолько, что многие из них в итоге зацикливаются на прошлых ошибках, мнимых недостатках или даже воображаемых проблемах в отношениях, которых на самом деле нет. Номер 6. Потерять фокус или концентрацию. Однако и обратное может быть правдой. Депрессия может либо заставить ваш мозг работать в усиленном режиме, когда вы слишком много думаете обо всем, либо полностью разрушить систему, в результате чего вам будет трудно сосредоточиться или сконцентрироваться. Так что если вы заметили, что в большинстве дней не можете нормально мыслить, часто отключаетесь без причины или с трудом справляетесь с простыми когнитивными задачами, значит раньше вам это давалось легко. Согласно Американской психологической ассоциации, есть реальная вероятность, что причина может быть именно в этом. И номер семь. Пренебрежение привязанностью или заботой со стороны окружающих. И последнее, но, конечно же, не последнее. Возможно, самое худшее, что может сделать депрессия. Это ослепить вас от заботы, внимания и ласки, которые вы получаете от других людей. Иногда, когда ваши друзья, семья или даже незнакомые люди подходят к вам, замечая, что что-то не так, или когда они замечают, что вы выглядите подавленным, ваша депрессия может заставить вас не обращать внимания на их заботу, считая это просто жалостью или неуверенностью в себе. А вы отнеслись к какому-либо из вышеперечисленных пунктов? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Как всегда, ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Большое суперспасибо за просмотр! Берегите себя и до встречи в нашем следующем видео!